Всем здорова, С вами Игорь Дрона. Это видео про то, как забивать штрафные и пенальти Dream Сокер 2020. Итак, друзья, для того, чтобы научиться бить штрафные и пенальти, переходим в тренировку. Для начала давайте научимся бить пенальти. Вот этой стрелкой мы выбираем управление удара. Но если мы выберем удар с самой угол, то посмотрите, что получается. Мяч пролетает мимо. Секрет в том, что нужно бить правее или левее от практически посередине. Тогда вы точно забьете в угол. Забивать пенальти можно любой кнопкой. Если вы нажмете кнопку «С», то удар получится в поверху ворот. Давайте попробуем пробить в левый верхний угол. Выбираем направление и жмем «С». А вот и гол. Чтобы пробить по нажмем нажимаем кнопку «Б». Выбираем направление и бьем. И у нас все получилось. Давайте попробуем еще раз. Жмем B и забиваем чисто в угол. Теперь давайте попробуем забиться в штрафно. Выбираем в меню Свободный удар. Здесь точно так же, как и спинай. Не нужно направлять стрелку в самый угол. Выбираем немного левее центра. И сразу получается опасный удар. Давайте попробуем еще раз. И вот он гол. Силу удара нужно выбирать ниже среднего. И тогда у вас все получится. Это можно сделать с любой позиции. Главное не цельте в самый угол. Ну и не пробивайте по центру. У вас по-любому получится шикарный гол. Ну и на этом все, друзья, кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, всем удачи и всем пока.